Приветствую, друзья! На связи вновь Елена Туманова. И сегодня хочу записать такое более основательное видео о той игре, которая просто взорвала интернет. Это не компания, это не проект, это именно игра. И каждый, кто сюда заходит, должны понимать, что как в любой игре, можно выиграть, а можно и проиграть. Я зашла на предстарте. Как только получила информацию, я сразу же зашла зарегистрировалась идея мне понравилась и в этот же день я вышла в безубыток. Как работает эта игра? Давайте теперь расскажу. Большой плюс, что эта игра работает на смарт-контракте. В смарт-контракте не хранится никаких денег. Деньги здесь моментально распределяются на ваши кошельки. Работаем и зарабатываем мы в BNB. Кошельки это может быть Metamask, Rastivalid и еще два кошелька, которые работают на сети Smart Chain Web 20. То есть для того, чтобы зарегистрироваться, нужно нажать на ссылочку, которая будет находиться внизу под видео, скачать и установить кошелек Metamask, установить SmartChain, Инструкция вся есть в моей группе. Поэтому переходите, получайте больше информации и принимайте решение. Я зашла сюда на... 0.1 BB, потом купила следующую площадку, потом открылась вот эта площадка, теперь открывается вот эта площадка. Если вы давно присматривали для себя эту игру, если вам нравятся какие-то идут движения, то я рекомендую не пропустить вот эту вспышку, потому что именно вот с этого уровня вы можете очень быстро выйти в плюс ну давайте все по порядку возможно ли здесь заработать на полном пассиве да возможно и это я говорю совершенно точно и я лично когда зашла в этот проект я уже в первый день вышла без убыток и потом уже дальше в плюс в проект я вложила из своего кармана не из заработанных денег приблизительно 106 долларов и вот такая сумма по вчерашнему курсу это было ну, почти 300 долларов, да, у меня получилось заработать. Это, конечно, здорово, но здесь один большой нюанс. Я и мои партнеры, кто зашли, те успели в течение буквально суток-двух выйти в безубыток. Почему так произошло? Именно потому что мы быстро приняли решение, быстро вошли в проект в самом-самом начале, когда еще было совсем мало людей и, естественно, когда комьюнити стал увеличиваться в разы, каждый раз в два раза, то есть вот рост как на дрожжах, когда я сюда заходила, было всего, когда я познакомилась, было половиной тысячи человек, партнеров, когда я зашла, было половиной тысяч, и сейчас уже больше 70 тысяч активных партнеров. Поэтому здесь процесс, конечно, идет уже на замедление и это нормально и это в принципе меня нисколько не огорчает потому что именно после того как запустится самая недорогая площадка Именно здесь и начнется основная работа. Что значит начнется основная работа? Это значит, что проект будет работать в том режиме, в котором он и планировался изначально. Но хочу сказать, что те люди, кто зашли вообще в самом начале, даже за несколько дней до меня, заработали здесь очень большие деньги. Вот посмотрите, как работает эта система. Еще раз говорю, что это здесь безопасная система, потому что смарт-контракт, здесь все прописано, есть аудит, деньги в системе не хранятся, деньги, если проверить смарт-контракт, то там нет ни одной, ни одного BNB. Деньги сразу напрямую начисляются партнерам. Сами основатели являются такими же партнерами, но они находятся в самом-самом верху, потому что, конечно, они заработают зарабатывает со всего комьюнити Итак, первый уровень был стоит 8 BNB, дальше 6 вот уровне постепенно открывались сверху вниз я зашла когда был открыт вот этот уровень, потом уже открыла вот этот уровень, потом э, открылся два дня назад вот этот уровень, и сегодня открывается самый недорогой уровень, он под силу просто всем, по сегодняшнему курсу он порядка 20 долларов. Как работает эта система, как работает этот маркетинг, как только вы активируете один уровень, и если вы ничего больше не будете здесь активировать, то эта площадка отработают у вас два раза, принесет вам вот такую прибыль, то есть вы выйдете в безубыток, получите маленький плюс, и на этом площадка заморозится. Психология этой игры, что люди видят, как здесь можно легко зарабатывать, поймут, как здесь зарабатывать, конечно, будет хотеться открывать следующий уровень. То есть вы открываете вот этот уровень, у вас даже еще немножечко BNB остается, и смотрите, что происходит. Вот открыли только эти два уровня, и дальше ничего не открываете, то система работает следующим образом. Вот этот уровень у вас отработает два раза вы выйдете в безубыток и даже в небольшой плюс этого уровня и площадка заморозится но вот этот уровень у вас будет работать постоянно пока будет работать игра со здесь ну ничему невозможно это смарт контракт игра может остановиться если сюда совсем перестанут идти люди может такое случиться Конечно, может, если у, ну, у всех просто пропадет этот интерес. Но я думаю, что это произойдет еще не скоро, потому что те лидеры, кто зашли в самом начале, кто зашли сюда на 8 BNB, они заработали сумасшедшие деньги. И, конечно же, они имеют огромный мотивационный потенциал, чтобы раскачивать эту игру, приглашать сюда людей и зарабатывать еще больше денег. Как здесь получается зарабатывать на пассиве? На пассиве здесь получается зарабатывать только за счет переливов то есть тех людей которые активно сюда приглашают каждый партнер кто зашел в эту систему на той или иной площадке если открыта допустим одна площадка значит вот с этого уровня он будет получать 74 процента если вот эта площадка тоже 74 процента и так это все Работать. по маркетингу я еще сегодня остановлюсь но хочу обратить особое внимание то есть, если вы заходите вот на этот уровень он у вас отработает всего два раза принесет два раза по 74 процента от той суммы которую от суммы активации и перестанет работать поэтому если вы хотите то вам конечно я бы рекомендовала если вы хотите поиграться и при этом ну опасаетесь до да, открыть этот уровень увидеть как приходят денежки и сразу же активировать второй уровень чтобы этот уровень вам принесет два раза прибыль, а вот этот будет вам приносить постоянно, пока будет действовать и работать эта игра. Ну, надеюсь, приблизительно понятно. А теперь давайте посмотрим. Поэтому кто присматривался, кто хотел, пожалуйста. Причем открыть вы здесь можете любой уровень, который вам нравится. Но я бы вам рекомендовала заходить только на те деньги, которые вам комфортно. То есть это те деньги, которые вы можете надолго, заморозить, ну или, ну в самом каком-то таком плачевном варианте, да, когда вы их можете потерять. Почему в первые дни люди заработали очень много, практически на полном пассиве? У меня так получилось, я первые дни даже еще не успела никого пригласить и у меня пошло быстрое движение, потому что было огромное количество переливов. Конечно же, здесь есть щедрая реферальная программа, и основной все-таки акцент в этой игре – это зарабатывать по реферальной программе. А пассивный доход – это вам будет приятным бонусом. С разрастанием теперь не очень, наверное, приятная новость для тех, кто хочет только пассив. Вот сейчас, с момента старта, пошло явное замедление в начислении пассивного дохода. И это нормально, комьюнити растет, юбка расширяется, то есть количество людей в матрице уже достаточно большое. И для того, чтобы произошло начисление каждому партнеру, естественно, теперь нужно для этого больше времени, но ничего страшного, если вы заходите в активные позиции, если вы приглашаете людей, если вы пригласите хотя бы одного человека даже за неделю и каждую неделю по одному человеку, то здесь будет и рост, будет и заработок, будет и пассивный доход. То есть теперь только пассивный доход, да, он возможен, но это будет все замедляться с каждым днем. И это нормально. И я думаю, что в среднем в ближайшие несколько недель мы будем зарабатывать с каждой твоей своей площадки. Либо по реферальной программе, если вы активный партнер, если же вы не очень активничаете, то в любом случае, если вы находитесь в игре, и пока игра будет действовать, вы с каждой площадки будете зарабатывать раз в неделю по 74%. Смысл такой, да даже если будет 74% с каждой площадки один раз в две недели, или один раз в три недели, или один раз в месяц, то это очень хороший пассивный доход. Да, здесь должно быть время. Конечно, продукт высоко рисковый, но пока мы на старте, здесь риски не такие огромные поэтому кто хочет попробовать вот пожалуйста попробуйте все ссылки находятся внизу под видео теперь то что касается реферальной программы реферальная программа тоже достаточно интересная достаточно вкусная с первого уровня вы зарабатываете 13 процентов со второго уровня вы зарабатываете 8 процентов с третьего уровня вы зарабатываете процентов, а 74% процента закрытого уровня вы зарабатываете с тех людей, которые прилетают к вам с переливов, то есть те партнеры, которых дает вам система. Вот так работает этот маркетинг. Я вам покажу еще картинки, презентации, чтобы было понятно. Вот теперь смотрите. При открытии уровня, вот при открытии уровня, крайний уровень, который я открыла, за 0,28, это уже из заработанных денег, бежит вот такая полосочка. То есть Бежит она у меня уже второй день. То есть я говорю как раз, что это логическое такое замедление. Раньше эти площадки, вот эта площадка у меня закрылась за один день, а вот эта площадка вот бежит уже второй день. Ну и здесь денежек, конечно, побольше. 74 от вот этой суммы. В любом случае, когда она, она закроется вот эта вот серенькая полосочка у меня появится вот такая красивенькая полосочка будет бежать. Серая линия добежит до конца. Площадка обновится и придет мое время, когда я буду уже зарабатывать с этой площадки. Серая полосочка говорит о том, что денежки получают вышестоящие. Итак, вот смотрите. Только у меня началась полосочка и у меня уже здесь копеечка. И как только появляется копеечка, я сразу же вот получила вот такую сумму. Это была вчера утром если я дальше не буду активировать последующие уровни то вот этот уровень принесет мне два раза прибыль а по все последующие уровни ни так более дешевые уровни будут работать постоянно пока будет существовать эта игра Итак, здесь у меня уже копеечка прилетела и соответственно вот мои 74 процента она сработает еще раз еще и еще пока будет играть игра здесь тоже я получила одну выплату здесь у меня уже есть партнерский бонус то есть люди стали уже подключаться и соответственно я сразу же получила вот с первой линии свои 13 процентов здесь у меня полосочка тоже бежит уже второй день как только появится копеечка мне сюда прилетит денежка по этому уровню денежку я уже получила уже три раза получила здесь денежку то есть когда обновится, вернее дойдет до конца, то у меня уже начнется четвертый круг. Вот по этому уровню я получила дважды. Вот эти начисления у меня прошли буквально за один час, потому что я открыла ее вовремя, в момент старта. И как только здесь у меня появится копеечка, денежки сразу мне сюда прилетят 74% от этой суммы. И сегодня через 6 часов я постараюсь минуту в минуту, чтобы быть одной из первых, открыть еще вот этот уровень. Итак, вот они выплаты. А Нет, пятая площадка у меня закрылась 6 числа. Вот именно про пассивный доход. Только про пассивный доход мы здесь уже не можем говорить. Это игра активных партнеров. А пассивный доход здесь будет приятным, очень жирным бонусом. Поэтому мы меняем сейчас стратегию. Если в самом начале я показывала, что здесь все действительно прилетало на полном пассиве, и было такое движение, но это преимущество, тех людей, кто заходит в самом-самом начале. Поэтому делаем выводы. Если вы не успели зайти 3, 4, 5, ничего страшного абсолютно. Просто имейте в виду, что после этого проекта, вернее, ну вот когда он официально запустится, когда начнется еще большее движение, то появится очень много клонов. Я думаю, что они действительно появятся. И вы а, смотрите, анализируйте и участвуйте в самом-самом самом начале, но здесь нужно быть в тренде, поэтому будьте в моей группе, переходите в мою группу в Telegram. все общение сейчас только в Телеграме, реклама у меня есть ВКонтакте, на Ютюбе. но общение все только через Telegram. мне удобно, я не хочу тратить время на общение в каких-то других социальных сетях. Итак, если я и буду открывать последующие уровни, посмотрю на движение, здесь тоже надо выключить жадность и понимать, что не надо ничего продавать, не надо никаких домов, квартир, заходим только на деньги, те, которые вы не боитесь потерять. Эта игра, в любой игре можно выиграть, можно и выиграть проиграть поэтому каждый из вас должен принимать ответственность на себя я рискнула у меня получилось показывают только те результаты которые у меня есть и даю максимально достоверную информацию на своем опыте показываю что вот я зашла на самом старте мне получилось на пассиве заработать вот такую сумму да конечно если бы я зашла на несколько еще раньше то сумма здесь была больше но ничего страшного меня устраивает движение я готова работать и я заходила сюда как активный партнер ну давайте перейдем теперь к маркетингу и посмотрим что же там такого интересного вот посмотрите здесь 16 уровней я точно знаю что будет очень много интересного еще в дальнейшем уровне будут увеличиваться потому что те лидеры которые получали там по 200 BNB, по 300 BNB, то есть вообще какие-то сумасшедшие деньги они могут себе позволить активировать и последующие более дорогие площадки ну вот так это все выглядит активировать вы можете любую площадку любая какая вам нравится но здесь имеете виду: реферальная программа работает только на том уровне который у вас активирован допустим вы зашли на первый уровень а ваш партнер зашел на первый и на второй уровень вы получили реферальную программу только с этого уровня но так как вас нет на втором уровне, реферальную, реферальный вы не получаете. Поэтому вы можете отслеживать всех своих партнеров, быть с ними на связи и договариваться, чтобы реферальные мимо вас не проходили. Итак, вот теперь давайте посмотрим, как работает этот маркетинг. Ячейки или матрицы, бинарные матрицы, бинарно-матричная игра, ее называют по-разному, вы должны понимать. Вот состоит из вот таких вот уровней, да, из вот таких вот треугольничков и каждый новичок, когда закрывается ваша ячейка, приносит вам денежки. Здесь очень просто. Все партнеры, которые приходят в эту игру, вы пригласили, не вы пригласили, они все становятся ниже в свободную ячейку, которая есть свободная в системе. Это смарт-контракт, здесь все прописано и изменений, откатов здесь никаких быть не может. Поэтому как только у вас закрывается ячейка, вы перемещаетесь ниже. Вы можете встать под своего партнера, под совершенно непонятного человека, которого вы даже не знаете. Здесь никто не отслеживается. Нет никаких фамилий и э, имен. Здесь все очень просто. Закрылся у вас цикл, вы перешли на другой. Вы перешли ниже. Закрылся у вас цикл, вы перешли на другой. Причем с правой стороны у вас всегда становятся новички вот это допустим вот это вот ну давайте вот это вот ячейка да фиолетовая с правой стороны всегда становится новичок с левой стороны всегда становится человек который уже сделал на цикл то есть тот человек который уже получил какие-то здесь денежки так вот рандомно люди становятся и вот за счет переливов которые идут сверху вы получаете, и мы получаем пассивный доход. Ну, думаю, здесь ничего сложного нет. То есть, вот смотрите, здесь нет привязки, что если ваш партнер, то он становится только под вас. Нет, абсолютно нет. Ваш партнер может встать в любое место, которое есть свободное в системе. Система заполняется по рядам, вот так вот. Любой новый человек, который сюда приходит, заходит в это место. Почему мы получаем здесь параллельный доход с каждой площадки? Потому что система настроена таким образом, что имеет свою структуру. То есть первый уровень имеет свою структуру второй уровень свою структуру третий уровень свою структуру то есть это самостоятельные структуры которые работают параллельно поэтому мы можем получать доход с первого со второго с 3 с четвертого. то есть тех уровней которые у нас открыты теперь давайте посмотрим в чем же тогда интересно да, что мы приглашаем партнеров а мы с каждых партнеров с каждого своего лично приглашенного партнера мы зарабатываем 13 процентов 13 процентов с первой линии 8 процентов со второй линии и 5 процентов с третьей линии поэтому вы должны понимать что все мы находимся в общей структуре реферальная привязка есть только когда вы получаете 26 реферальных бонусов с этим мы тоже разобрались вот смотрите базовая награда это когда заполняется ваша ячейка приходит новый человечек и приносит вам 74 то есть как только вот этот уровень заполняется в одну сторону у вас всегда станет старичок в другую сторону у вас всегда встанет новичок и здесь будет 74% упадут на вашу площадку. И реферальный бонус. Реферальный бонус, как я уже сказала, это... С лично ваших приглашенных. Что нужно сделать? Вам нужно перейти по ссылочке, которая находится внизу под видео. Подключаете кошелек. Как подключить кошелек MetaMask, как его настроить, как настроить систему SmartChain, вы все это можете найти на YouTube. У меня также есть эти видео и инструкции в моем Telegram канале. Переходите, берите эту информацию. Либо напишите мне в личку, я вам отправлю инструкцию, что нужно сделать. Да, я обещаю вам рассказать, что же мы делаем, как мы можем не только получать активный доход, используя реферальную программу, приглашая сюда людей, также можем получать пассивный доход, но при первой регистрации у вас будет еще списано 10 долларов на тот проект, который запустился почти 3 года назад. Форсаж, который работает уже очень много, комьюнити, почти 2 миллиона человек, люди работают там в тронах, мы работаем в BNB, там работают ну, в разных каких-то разных валютах, в BUSDT, и и нам предложено еще зарабатывать и в Форсаже. Я туда особо не захожу, но мне оттуда уже 10 долларов прилетело. В принципе, там тоже можно строить параллельную структуру. Вернее, она строится автоматически при регистрации в XT. Пресс Smart Game, то есть мы таким образом зарабатываем еще и по другому проекту. Поэтому все это очень интересно. Мне это все нравится. Да, давайте посмотрим, сколько здесь человек. Когда вы заходите в свой кабинет, вот здесь будет ваша ID, вот здесь ваша реферальная ссылка, которую вы можете давать людям. Да, у вас должны быть денежки в BNB на MetaMask. И всегда имейте в виду, что у вас должно быть денежек всегда чуть больше. Оставьте там хотя бы долларов в 5 долларов в 5 на комиссионные, потому что все все комиссии списываются в BNB. Так, вот семьдесят четыре. 1555 человек. За сегодня прирост 2568. Да, конечно, когда комьюнити с 2500 двух, с двух с увеличилось до 6500, только не поэтому и было быстрое движение. Сейчас 74 и вот это 2000 человек. Но сегодня, я думаю, когда будет открываться первая площадка, сюда еще зайдет ну, очень большое количество. Поэтому у нас и старички зайдут, и новички на первую площадку. Поэтому не пропустите вспышку открытия первой площадки. Так, что еще здесь? Вот обороты, смотрите, какие сумасшедшие. Вот смотрите, каждую минуту идут регистрация, Активирован третий, получили комиссионные, партнерские бонусы. Смотрите, люди заходят, вот две минуты назад, активирован уровень. Партнерские бонусы, активирован уровень. То есть люди заходят, активируются, присоединяются. Движение здесь идет. Поэтому я считаю, что это достойный проект для того, чтобы принять его во внимание. Еще хочу пояснить что это не инвестиционное направление, вы должны это четко понимать, это игра с высокими рисками, но и с высокими возможностями. Ну что ж, я выдала сегодня всю информацию, какую хотела, не пропустите активацию первой площадки, 20 долларов это очень небольшие деньги, но я... Думаю, что все, кто зайдут сегодня в самом-самом начале, в момент открытия этой площадки, все вернут свои деньги и выйдут без убыток. И захотят играть дальше. Ну, а я с вами прощаюсь. Желаю нам всем хорошего профита. Всем пока.